А вот Евгений пишет, Евгений, вопрос один, как сделать так, чтобы мечта как можно быстрее воплотилась в жизнь? Евгений, смотрите, очень интересный вопрос, благодарю вас за этот вопрос. И у меня была такая же проблема. Я, когда понял, чего я хочу, когда я начал мечтать, когда начал двигаться к этой цели, и для меня, для меня пришла такая проблема, я начал ждать. Я начал ждать, ну когда же она придет? но ну, я вот столько о, о таких вещ вещах мечтаю. И то, что меня сейчас окружает, вроде как, меня не вдохновляет и не мотивирует. Мне вот то, что меня в моей жизни сейчас есть, мне это не нравилось. И я предположу, что в вашей жизни примерно то же самое. Потому что если бы в вашей жизни все бы вас устраивало и все вам нравилось, то вас, э ну, можно сказать, ожидание этой мечты э меньше бы ну как бы интересовало, потому что и вам и так хорошо сейчас. А когда приходит мечта, то вам становится еще лучше, а потом еще одна новая мечта приходит, вам еще лучше, но по пути вы получаете удовольствие. Вот смотрите, Евгений, когда вы начинаете жить жизнью своей мечты, когда вы настраиваете свое сознание на успех, когда в вашей жизни происходит то, что вам нравится и то, что вам сильно хочется то вы не задаете себе вопросы, как же сделать так, чтобы жизнь, моя жизнь быстрее, ну в моей жизни появилась быстрее эта мечта. Вы начинаете наслаждаться. Каждое ваше действие становится вашей мечтой. Просто эти действия становятся масштабнее. Ну, допустим, о чем я говорю? Ну, вот, я, допустим, мечтаю о Porsche, GT3 спешл, там, эдишн, да, красивый, желтого цвета, который стоит там под 16 миллионов рублей. Вот это моя мечта. Но я не жду о том, что вот так я не сижу и не жду, что когда же там мой парше вот этого желтого цвета в моей жизни появится, да, за 16 миллионов рублей. Я не жду, почему? Потому что в моей жизни сейчас огромное количество действий, которые приносят мне огромное количество удовольствия. Это путешествия, это общение с семьей, это развитие детей. Я по-настоящему наслаждаюсь этим. И я уверен, что когда придет, допустим, там парши в мою жизнь, я буду этим также наслаждаться. Просто это указатель, некий указатель, в каком направлении я двигаюсь. Но сам указатель по себе это всего лишь знак, куда надо идти. А сам путь, он должен быть наполнен. И не надо специально ничего для этого делать. Нужно просто настроить свое сознание так, чтобы каждая секундочка вашей жизни приводила вас в экстаз, чтобы вы по-настоящему были просто человеком, который распирал изнутри. Тогда у вас отпадет вот эта возможность, ну как вот эта мечта чтобы она быстрее существовала. Ну, Допустим, я недавно сел с Татьяной и такой думал, ну почему же да, в нашей жизни нет вот этой мечты? Мы с тобой уже 5 лет мечтаем о порше. А она говорит потом, а ты куда будешь, говорит, ее ставить? И я понял, что ну, реально на бали, допустим, на порше ездить крайне затруднительно. Мы поэтому ездим на байке, потому что на машине, если ты поедешь, ты можешь там на 3 часа дольше ехать до места. Там да, на 5 часов, ну, на 5 вряд ли, но если туда и обратно, то да, на 5 часов можно дольше ехать. Поэтому мы сейчас ездим на байке, и это приносит нам огромное удовольствие, правда. Свежий воздух, вот этот э, радость, там, что вокруг тебя все красивое. И у меня этот вопрос отпал. Я просто начал наслаждаться жизнью в моменте. Надеюсь, Евгений вам ответил. Вопрос один: Как же сделать так, чтобы мечта как можно быстрее оплатила жизнь? Сделайте просто жизнь своей мечты в моменте. Это не сразу придет, честно признаюсь, над этим надо немножко потрудиться, то есть что потрудиться? Это направлять свое внимание, фокусировать на те вещи, которые вы хотите. И потом каждая ваша секунда станет мечтой, но это факт, это реально.